Начнем нашу секцию. Первое выступление у нас Алексей Криштоп Росатом. Да, я вот Алексей на начальник управления виртуализацией обычных сервисов компании Гренатом. Это общий центр обслуживания госкорпорации Росатом. И сегодня я то есть, расскажу то есть, путь целиком то есть, Росатома в облака. С чего это все то есть, начиналось и чем все это то есть, закончилось, какие дальнейшие шаги у нас предстоят. Начиналось это то есть, в далеком, в 2016 году, когда мы все-таки созрели на, на, на то, что то есть, нужно строить свое облако. Это облако он premise а, но по сути для сателлитов, то есть вот вот отрасли, это является публичным облаком, где они размещают свои ресурсы. Да, и, и мы предоставляем то есть, яские, там, сатские, то есть сервисы из коробки. В 2016 году мы весьма осознанно то есть, подошли то есть, к этой задаче, были отобраны то есть, ну, больше ста то есть, претендентов, то есть, на, на чем же можно строить то есть, свое облако, из них больше вот, десятки мы пропилотировали то есть, прямо у себя, это были большие развертывания и эта работа шла ну, по крайней мере полтора года. Мы на это есть свое решение на компании в то время она еще вот называлась Mile Cloud Solution. Сейчас она то есть, вот называется Викей. У нас не совсем викиевское облако, но мы строили на, на базе именно той форки вики с необходимыми допилами, в том числе и по информационной то есть безопасности, с сертификацией этого решения по определенной классу. А переход в облако, здесь вот можно выделить, то есть ну, в нижней части, то есть предоставлено -то, там шесть вот, основных ключевых моментов, но и, вот я бы выделил бы три. То есть первое, это четкое то есть, понимание в вот, ATCO, то есть продукты информационной системы, его то есть, расчет на, на пользователя, либо там услугу, да. Второе, это а, консолидация всей на нормативной документации и требования, что касается... А платформ, а именно облако, то есть, является базовая, то платформы для всех кто, без исключения информационных систем в отрасли. И третье, сейчас, кстати, очень сильно, очень, очень сложный вопрос, это квалифицированные, то есть, кадры и ресурсы. Их не нехватка, все-таки, то есть, продукт очень специфичный и поэтому мы готовим, то есть, кадры, исключительно, то есть своих, и даже если там, очень опытный, то есть специалист, то есть, приходит к нам, вот его, то есть, ну, как бы в бой и, и получение результатов от него возможно месяца через 6-8. если мы, мы берем, то есть год среднего, то есть качество, то есть специалиста, то это год. Следом, то есть кадры, то есть, цените мы своих бережем и практически то есть, то есть приковываем к батарее. Но на самом деле нет. Очень сильно то есть, стараемся их то есть, привлечь и задачами и другими мотивациями. Что касается его вот облака, то есть как я сказал это единое централизованное то есть, решение, то есть платформа для всех информационных то есть, систем в гос как корпорация Росатом. Да, мы атестовали это все по требованию Стэк. По последнюю аттестацию мы прошли в ноябре прошлого года, мы смотрели внимательно на те требования, что должны были выйти по новой системе виртуализации и к контейнеризации, большую часть из них мы выполняем уже сейчас, с остальными то есть, мы работаем, будем то есть, дорабатывать и пересертифицировать то есть, продукт под новые то есть, требования. Не сложно то есть, посмотреть, что там есть две да, то есть средства защиты информации системы и средства защиты информации платформы. Базовые средства защиты информации уже доступны из коробки, и это очень важно. Чем больше вы базовых средств вставите в платформу, на слой ниже, тем легче будет и аттестовать, и защитить непосредственно информационную систему. Uh, у нас вот само облако – это вот, вот объект ЗОКИ, uh, то есть третьей категории. Uh, все, наверное, знают, что вышли то есть, новые требования по определению ЗОКИ. Вот мы будем перекатегорироваться. Вполне возможно, что это придет то есть, к повышению класса. Uh, наверное, здесь все. И перейдем вот непосредственно где же мы все-таки размещаемся. То есть, почему это важно? А вот непосредственно, то есть было принято решение, что мы будем размещаться в своих цодах, и вот опорный цод, этот цод Какалининский в ли. мы уже съели весь маршзал, и по, по причине того, что и повышается требование к защищенности и отказоустойчивости информационных систем в целом, мы стали строить то есть второй цод, цод сейчас на, на Варшавке, это вот арендованный цод, но... В планах в конце 23-го, то есть в начале 24-го года в Москве выстроить еще один сот, то есть свой. И уже разносить информационные системы с точки зрения отказа устойчивости не только в уровне сервиса, но и в уровне города. Какие же мы сервисы сейчас предоставляем? в рамках отрасли, ну и в принципе чуть-чуть еще внешним, то есть его заказчиком, внешнего заказчика у нас, то есть является, скажем, там не ежегородской области, то есть и, и, и проще. В первую очередь, это, то есть базовая спас сервиса, но и все, что, то есть строится сверху, да, и это информационная безопасность, и вот управление баз данных и всякие различные пасовские сервисы, включая, там, скажем VDI для удаленной, то есть работы предприятий и проще. На следующем слайде вот здесь вот, то есть представлено, что входит то есть, прямо вот в минимальный базовый сервис. Да, это вот выделено то есть, это виртуализация, вот оборудование, дата-центр, вот портал, биллинг. но и до какого уровня мы готовы предоставлять на, на базе этого сервиса. В принципе, у нас есть э, заказчики, то есть, которые отдают полностью инфраструктуру нам, на, по, по поддержку, включая и, и управление уже оконечными сервисами для клиента. Ну и самое, наверное, интересное, да, вот то, о чем можно сейчас поговорить и, в принципе, то есть предпосылки, то есть что же нам, то есть принес 22 год, да, и что нам, нам несет 23 год. На самом деле, вот весь 22 год мы занимались не, не то чтобы развитием облака, сколько его подстраивание под новые, то есть требования и новые, то есть реалии. Здесь простаиваны не, не все, то есть его вот, нормативные да, документы. Скажем так, что документы внутреннего то есть, регулятора да, в атомной отрасли за, за, зачастую опережают э, от регулятора внешнего, то есть как СТЕК и ФСБ. А, новых то есть, постановлений, то есть приказов вышло достаточно много. Многие средства защиты информации то есть, потеряли свои сертификаты. То есть нужно было то есть, перестраиваться, перестраиваться очень-очень сильно. И здесь вот то есть, вкратце -то, то есть представлено, что же было сделано за 2022 год. То есть, первое это переаттестация под совершенно вот, новые то есть, требования в а, Те требования, что сейчас по, по, по виртуализации вышли в декабре есть, прошлого года, ну, на, на самом деле то есть, из больных и сложных, что мы себе видим, это очистка, то есть памяти от виртуальных, то есть машин, об этом, то есть нужно подумать. Это весьма сложный и трудоемкий, то есть процесс. И как бы я знаю много, то есть от облаков, где это в принципе, то есть не реализовано, и еще пока ни одного не, не знаю, где это реализовано. Изначально, то есть, ну, ну, как бы в инфраструктуре мы использовали и продукты фирмы VMware, и других приоритетарных, то есть, вендоров. Мы остановили, то есть, практически все развитие, то есть, иностранных э, вендоров. На конец 22 года более 70% инфраструктуры по, по виртуализации у нас импорта замещено. Это сложный шаг, потому что все прекрасно знают, что есть, там, мощный интерпрайз, и, конечно, в интерпрайзе, то есть легче использовать интерпрайз, то есть продукты. То есть, ну, а, когда ты с проблем остаешься один, то есть на один со своим облаком, это то есть, вызывает сначала панику, а потом осознание, а следующим то есть, этапом уже решение то есть, проблем. В Конечно, то есть, вот операционной системы мы стали использовать RedOS, мы перешли полностью не, не только на отечественные, то есть свои компоненты и виртуализации, ну и все, что касается слоев ниже. Мы используем отечественное оборудование, мы используем отечественные вот, операционные системы, мы используем, то есть, форк от Mail.Rules со своими, то есть, вот, доработками, что касается вот атомной отрасли. А, еще из прям сложных, то есть и болезненных а, вещей, вот на антипланерке, то, то есть, вот тоже этого, вот, обсуждалось, а, это обсуждалось, это защитная периметра на, на, на границе с, с АЗИ, то есть от внешних то есть вот угроз мы отказались от, от зарубежных межсестевых вот экранов мы перешли то есть полностью то есть вот на отечественные а, проц, это еще в процессе не, не все то есть компоненты еще вот, замещены в первую очередь связано с тем что ну это это прям больно это прям боль боль а те решения, что сейчас есть из отечественных на, на рынок, то есть, естественно, не умеют и не могут работать с таким объемом то есть, и сетевых правил и передачи информации. Вместе с вендорами, вместе то есть, с коллегами, мы этот путь проходим. И я думаю, что то есть, результаты они вот обязательно то есть, будут. Еще то, что обсуждалось на антипланерке, мы перешли то есть, полностью к Zero Trust. Мы, у нас сертифицированный SDN, мы контролируем э, не только между вот, тендентами, то есть трафик информационный по потоке, у нас по, по сути каждый адаптер виртуальной машины стал меньше тем экраном. Это смена и парадигмы. это... Uh, уже отсутствуют то есть, классические то есть, зоны, видят ДМЗ, инсайт, менеджмент и прочее. Нет, у нас то есть, плоская сеть, и мы то есть, понимаем, что каждая виртуальная то есть, машина, каждый информационный поток должен быть описан. А следовательно, и для информационной безопасности, и для инженерного состава это ну, как бы, привело к увеличению то есть, сначала то есть, работы, а дальше к систематизации знаний это прям очень важно именно систематизировать то, есть, то как вот открываются открывается безопасности как вы контролируете то есть, трафик то есть перемещение вот, между то есть, виртуальными то есть, машинами тенантами и прочее у нас есть своя команда Red Team призывая то есть призываю его отыметь в то есть в более-менее крутых как, как компанию, то есть вот а таких людей, кто может то есть, оценить и привести специфичные то есть, тесты. А если вы это не, не можете делать сами, лучше то есть, все это вот, заказывать на, на внешнем рынке. Это очень полезно. Можно скрыть то есть, до 80% нарушений в области ИБ, ну, потому что человеческий фактор присутствует. Могут быть забытые и порты, и пароли, и не примененные, то есть всякие различные шаблоны, и в общем, это прям best practice. И для чего же мы это все то есть, сделали, да, и чем же это все то есть, вылилось, да. А, в конце прошлого года была вот, образована новая компания по вот, КИС для защиты критических информационных, то есть в -в -в -в систем. В первую очередь это создание вот, доверных, то есть программных вот, аппаратных комплексов. В частности, то есть мы стали то есть, расти как RXCL и масштабироваться, и заказывать, то есть уже под ключ, те стойки, то есть, которые вот необходимы уже с установленным, то есть специфичным программным вот, обеспечением в соответствии, то есть, со всеми то есть, требованиями от регулятора как внешнего, так и внутреннего, что привело то есть, просто к быстроте, ввода то есть, новых ресурсов в облако. Это, ну, то, там, скажем, для облаков, это то есть, Прям вот тоже best practice. На самом деле вот у меня все. Если есть вопросы, задавайте. Готов ответить. Я воспользуюсь своим служебным положением и задам пару вопросов. А зал прошу пока тоже подготовить вопросы. Леш, спасибо большое за доклад. С интересом его прослушал. Подскажи, я правильно понял, что сейчас пока у вас один сот большой? Уже два. С середины 2022 -го года уже два, два практически равнозначных, то есть плеча, мы размещаем и там, и там информационные системы и делаем дизастрирующие. А интерконнект между площадками на чем? А, это DCI, выделена оптика. А как-то а. трафик защищаете между естественно, площадками? Мы, естественно, мы шифруем, то есть все, что только можно. По Пагосту. Чем чем вас защищаем? Сказать, к сожалению, не не смогу. Ни да. Бобер, не Дионис. Не, не могу назвать. То есть Вентра, к сожалению, не, это понятно. А, у тебя прозвучало, что вы основную операционку используете Редос. Вот интересная история с обновлением безопасности для этой операционки. Он же на базе Редхата, насколько я помню. Но они, скажем так, что да, Red Hat, то есть Friendly или CentOS Friendly, ну вот если по посмотреть, не так много у нас отечественных вот операционных систем, некоторые из них, то есть, базируются на нанодебинин, на, вот другие нанофри, то есть, без третий на центосе. мы выбрали, то есть, переход в то, что было, то есть, более безболезненно и более быстро. Ну, ты не ответил на вопрос, как там с обновлениями. Обновление выходят за заявой, то есть периодичностью, если честно, то есть мы стараемся в цикл, то есть ну, ну хотя бы раз в месяц пропачь все. Периодически, то есть, какие-то очень жесткие вот обновления, кто меняется, то есть, э, структуры, либо библиотеки ну раз в квартал. <связываю> <связываю> Спасибо. И еще один вопрос. Насколько я понял, вы отказываетесь от твоим а альтернатива, очевидна, наверное, КВМ альтернатива да это вот от ВК со своими то есть его доработками и допилами вот, собственно говоря то есть там где-то процентов 60 то есть всей инфраструктуры будет размещено в январе но ну, если вот вернуться в 2016 год изначально мы облако строили на на, на двух э, больших сегментов то есть первый в, в, сегмент был это в январе это sd 10 в январе то есть это полностью то есть вот облако и, и стэк вместе в, в, с автоматомейшн биллингом и прочее а, мы даже очень сильно просили в январе это все сертифицировать она сертифицировала то есть было сертифицировано и, и сама сфера и NSX и Automation, и вот IDM а второе, то есть часть, мы понимали, что то есть, вот нужно с точки зрения импорта, замещения, с точки зрения, чтобы не, не ложить все яйца в одну как, корзину, то, то есть вот, иметь какой-то альтернативный стэк. Альтернативный стэк был то есть, выбран, то есть ВВК, а Cloud Wasp Solution, и мы на нем строимся. Спасибо. Еще, насколько я знаю, в Гренатоме есть суперкомпьютеры на много-много терафлопс. Как вы их используете для своих задач и предоставляете ли сервис такой? как? А, сервис мы такой не предоставляем. А, вот задачи у них вот сугубо специфичные. Вот. Это не, не, не открытые системы. Веч в себе такая, да? Да. <св> Спасибо <св> <св> Коллеги из зала, есть вопросы? Спасибо за доклад, очень интересно. Подскажи, пожалуйста, Zero Trust рассказал, что есть фаерволы на каждой виртуальной машине, а между виртуальными машинами шифрование есть какое-то или нет? А, смотри, в границах одного тенанта это, это очень бесполезная штука. А это про вопрос нет, был, да? Нет внешних, то есть, То есть, как только вы выходите за границу, то есть, как АКЗ в ЦОДе, то есть, ваш шифрование, естественно, нужно. Ну, то есть, внутри ЦОДа, ответ такой, внутри ЦОДа шифрования нет. Мы не используем открытые то есть, протоколы, используем в, вошифрование то есть, SSL и TLS по, по всем то есть, протоколам, что есть, да? ну, ну, то есть. Мы не гоняем абсолютно открытый то есть, трафик то есть, там, с парольной информацией и прочее, но мы не используем то есть, физических вошифровальщиков для то есть, передачи информации. Понятно, не, не физические, а, понятно, это все дело на уровне аппликейшенов, но там какая-нибудь... Телеметрия или что-нибудь в этом роде, там логи как-то летают вот, вот в эту сторону. Ну, вот далеко, то есть, лезете, конечно, вглубь. Я понимаю интерес. Отвечу округло, то есть, потому что очень сильно меня, то есть, просили, не, не говорит, то есть, как мы, то есть, защищаемся и что мы там делаем. Да, использую. Все зависит от того, что, то есть, где стоит, и какие, то есть, функции выполняет эта виртуальная машина и в каком-то стенде. Вот, вот тоже мне натолкнул на вопрос, а, виртуальный фаервол – это по сути реализация таких секьюрити-групп, как ВВС и Ежуре. E да, да, да. Понял. спасибо. А, коллеги, следующий доклад у нас а, Иван Гузев, Cloud Security Megafon. Сегодня хотел бы совсем коротко рассказать а, про тему комплайенса со стороны а, облачного провайдера и понять, в общем, какая есть проблематика и как вообще это выглядит со стороны провайдеров облачных услуг. И сначала, наверное, хотел бы рассказать о том, какие есть проблемы в части развития облачных сервисов и как эти проблемы связаны с с комплайенсом и доверием к поставщику облачных услуг. Итак, в самом начале хотелось бы просто показать э, статистику, она открытая, это то, что на, мы, на то, что мы посмотрели и обратили внимание, э, когда пытались потом разобраться э, с причинами и проблемами развития облачных сервисов. И здесь вот на этом слайде очень хорошо видно и важный момент, чему уделен. То, что облачные сервисы в принципе в России развиваются очень быстро, активно и быстрее, чем в мире, так как есть некое отставание и попытки догнать общемировой рынок. Но при этом проникновение облачных сервисов в рынок Российской Федерации довольно низок по сравнению с общемировым. Соответственно, также дальше хотели понять, почему, почему так происходит, и также обратились к статистике, которая существует. И здесь тоже очень важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, что крылоигольным камнем в проблеме продвижения облачных сервисов на рынок является проблема безопасности. Причем в, в первую очередь это проблема доверия к поставщику облачных сервисов, проблемы с тем, почему с невозможностью контролировать поставщика облачных сервисов. И одна из самых тоже важных проблем это проблема compliance. То есть все клиенты, как правило, боятся регуляторов. и довольно аккуратно подходит к переходу в облачные сервисы там, при наличии этих рисков. Мы попробовали сгруппировать все эти проблемы, которые мы выявили, там, в пять основных критериев и вот получилось следующее, да, и там можно еще укрупнить даже на три э, темы разбить. Первое, это у нас, к сожалению, в законодательстве не всегда однозначно э, трактуется возможность передачи тех или иных видов э, данных э, на третью сторону, либо есть, допустим, определенные э, ограничения, которые не дают э, спокойно и быстро любой компании воспользоваться облачным сервисом. Вторая группа – это вот краски, э, наличие наверное, стандартов э, и какой-то доверенности среды аудиторов, которые по этим стандартам э, будут проверять именно для облачных провайдеров с учетом их специфики и с учетом там, направленности их бизнеса. Ну и третья, на самом деле, такая большая проблема – это разграничение зоны ответственности при предоставлении облачных сервисов, э, тоже довольно э, Большая проблема, большая боль, которая тоже, в общем-то, пересекается с темой комплайенса облачных провайдеров. Вот посмотрели на международный рынок, ä, и, и там основная ä, основной их прорыв, наверное, в... Развитие облачных сервисов – это наличие э, довольно большого количества специализированных стандартов, которые постоянно э, развиваются, появляются, поддерживаются государством, которые направлены именно на проверку облачных провайдеров. Есть большая, довольно развитая сеть э, аудиторских компаний, которые э, проводят э, сертификацию по тем или иным э, требованиям и стандартам, и э, есть довольно большая поддержка, э, и так, скажем, понятные требования со стороны э, регуляторов, которым они говорят, что там, при условии там, соблюдения там, вот такого, там, требования, таких-то стандартов э, облачным провайдерам, которые созданы именно для них, можно этими услугами пользоваться в э, ну, такой-то и такой-то отрасли, таким-то таким-то таким компаниям. В России мы как бы подходим, у нас несколько иной подход, то есть по, делу, что по международным стандартам мы также проходим аудиты, сертифицируемся, но несмотря на то, что в России есть довольно большое количество различных федеральных законов и подзаконных актов, которые устанавливают определенные требования к информационным системам различного рода, различного рода данным, различного рода тайнам, все эти подходы, все эти документы, они имеют такую узкую направленность требований, так скажем, к информационной системе, которая, как подразумевается, находится под управлением целиком и полностью у одного клиента. Ну, то есть это не сервис, это... Он примет решение, и на него там, эти требования прекрасно ложатся, и их можно прекрасно там, выполнять и соблюдать. В случае же предоставления сервиса появляется третья сторона, и подходы к проведению compliance там, по тем или иным требованиям, либо регуляторным, либо международным стандартам, он несколько отличается. И здесь важный момент, на что, как это обычно проходит, на что важно обратить внимание, это зона ответственности. То есть есть определенная зона ответственности у провайдера, причем она может отличаться в зависимости от того, какие сервисы предоставляет компания. И есть зона ответственности клиента, которая целиком полностью находится под его управлением. И, как правило, провайдер даже не в курсе о том, как и что там работает. И как, как, как мы сейчас подходим? Мы берем требования те или иные, там будь это регуляторные, и пытаемся их довольно там творчески вместе с аудиторами применить к этим зонам ответственности. И в принципе это получается, и это работает, и мы имеем там, аттестаты, и сертификаты, и оценки соответствия по новым, по многим многим. Законом, но э, э, это все равно довольно творческий подход. И, и э, там, позиция регулятора, э, российских регуляторов, она в принципе совпадает, но как бы, четко и понятно, нигде не обозначено, ни в каких документах она в общем-то не прописана. Ну и, и соответственно, что это дает клиенту, если он размещается на платформе облачного провайдера? Первое, то есть у него есть определенные гарантии того, что при соблюдении, ну, то есть при аттестации его информационной системы в облаке или там, при проведении там, проверки со стороны там, той или иной организации регулятора, то у него не будет проблем. Поэтому со своей стороны мы предлагаем клиенту, какие-то документы на соответствие облаку, готовы провести с ним совместный аудит и показать, что все необходимые требования выполняются. И далее уже сам клиент, в зависимости от того, какой сервис он потребляет, устанавливает или реализует дополнительные требования информационной безопасности, связанной с обеспечением безопасности канала, операционной системы, приложения, если это мы говорим про классический as и далее очень легко проходит э, аттестацию и сертификацию, и оценку соответствия. То есть так, такие кейсы уже есть, и это довольно рабочий момент. Но э, это, здесь у нас как хороший опыт в том, что уже там, давно пробировано. Там, э, это очень хорошо работает, там, не знаю, по данным. Э, и уже есть какая-то там правоприменительная практика о том, что это работает, это правильно, это хорошо. И гулятор, в общем на это положительно смотрит. Но у нас есть много других требований, федеральных законов, и здесь, на самом деле, аттестация вроде бы тоже проходится, все меры выполняются, но как будет там проходить проверка и насколько там она будет правильной, здесь такого опыта нету, поэтому, в общем наверное, ждем, и, может быть, коллеги поделятся, может, у них есть такой опыт, они могут чаще работать с этими вопросами. Ну и а, второй момент, а, это compliance не только в части а, облачной инфраструктуры, но и а, предоставление определенных а, сервисов, которые помогают компаниям а, проходить а, сертификацию, аттестацию или аудит а, своих систем. А, что нам показал нам 2022 год? А, то есть, во-первых, а, редкий скачок а, различных, а так, второй момент, это уход большинства... Превентивно уже внедряли а, средства и многие для того, чтобы, опять же, требованиям регуляторов и быть в комплайнсе. Хотя и здесь, на самом деле, тоже в этом вопросе есть определенная проблема с точки зрения того, как регулятор смотрит на а, закрытие требований с использованием каких-то внешних сервисов информационной безопасности. И здесь тоже, в общем -то, на самом деле... А, есть только устные заявления, и они очень принимаются, сейчас это обсуждение, но там где-то в прописанных явных понятных взгляда на эту позицию я, честно говоря, не встречал. А, ну и о том, что, вот, как я и сказал, да, там в 2022 году довольно э, большое количество пришло э, именно на сервисную модель, в том, в том числе по информационной безопасности, и, и довольно большое количество рассматривают, и вот в этом году уже начало показывает, о том, что многие решились и переходят, э, потому что это проще, это быстрее и выгоднее. А, ну, здесь немного сервисов, потому что... Э, у нас есть довольно большая линейка, и эта линейка, в общем-то, построена на импортозамещенном программном обеспечении. Многие сервисы построены на сертифицированных программных обеспечениях, и востребованность, особенно на сервис сетевой защиты, сейчас прям очень-очень большая. Ну и там в заключение, наверное, хотел добавить, что мы вот прошли многие аттестации, сертификации и проходили их именно вот тем способом, которым я рассказывал до этого, и что в принципе это возможно, это работает, и на примере там тех же, того же закона персональных данных, это вполне рабочая схема, Но с точки зрения там проверки. Все, я, наверное, все. Ваня, у меня будет пару вопросов, наверное. Первый, у меня взгляд зацепился за криптошлюзы. А что за вендоров вы используете у себя в облаке, если не секрет? Ну, я не знаю, можно или нет рекламу делать, на самом деле у нас не так много вендоров. Ну, зеленый, синий. А, ну, мы пользуемся тремя самыми популярными. То есть на базе наверное, трех самых популярных вендоров мы оказываем сервис защиты каналов. Это чисто для клиентов из Marketplace вы предоставляете? Ну, для, как сервис да, для клиентов. Uh -huh. а ну, облак... Не обязательно облачных, то есть мы можем это оказывать и для внешних клиентов. Я понял. А сколько у вас СОДов? Uh, у нас сейчас четыре uh, площадки uh, по всей России, то есть это две в Москве, это Новосибирск и Хабаровск. Uh, и все они интерконнект, тоже И оптика. Они, да, соединены, да. да, все верно. А интерконнекты как-то защищаете? Мы интерконнекты защищаем, да, но здесь надо просто, важно понимать один маленький момент, что есть часть решений, которые, ну, то есть часть облака, которая там, соответствует там, тем или иным требованиям, и есть там часть облака, которая там пока, ну, то есть, которая, которая нет там с текущими регуляторными требованиями. И для вот этих площадок, вот этих выделенных мест, которые соответствуют там, федеральным законам, там, как правило, интерконнект не нужен. То есть мы не делаем там геораспределенную э, защищенную там облачную платформу для аттестованных контуров. Ну, то есть, другими словами, interconnect защищаете не сертифицированными СЗИ? Ну, да, для аттестованных сегментов, да. Точнее, а, для ну, нет. И там же скорости, наверное, 10G и выше? Да, да, да. Именно поэтому, в общем-то, мы... А, как бы, а наши да, любимые вендоры не все еще... Не все имеют вот да, сожалению. Понятно. И... Вопрос еще про разграничение зоны ответственности. У тебя в презентации была эта фраза. А может чуть больше раскрыть эту тему? В чем заключается разграничение зоны ответственности? Это какой-то слоеный пирог? Ну, безусловно. То есть, Почему там у нас есть сложности с притягиванием стандартов, федеральных законов, законных актов на текущую облачную инфраструктуру при проведении сертификации и тестации. То есть а, есть, допустим, определенная зона, а, она связана с дата-центром, а, с виртуализацией, с рабочими местами администраторов, а, с внутренними процессами провайдера, а, при его операционной деятельности, там, устойчивость именно а, системы управления облаком. И есть э, часть, которая э, недоступна, скажем так, облачному провайдеру, и там в зависимости от того или иного типа сервиса она может отличаться. До да, классического инфраструктурного сервиса это начинается там, с операционной системы. То есть, операционная система находится под управлением клиента, э, находится э, приложение, и этим управляет э, всегда клиент и порой э, мы как оператор даже не всегда знаем какие там системы э, крутятся обрабатываются и, и, и что там работает на стороне клиента поэтому э, именно исходя из этого мы в общем то и, и подходим действительно слоенный пирог и он причем слои постоянно меняются в зависимости от того сервиса который ты предоставляешь и при э, там, э, в детальном рассмотрении этих требований, на которые ты аттестуешь или сертифицируешь свое облако, ты оттуда выдираешь только ту часть, ну как тебе кажется, которая соответствует именно твоей зоне ответственности. Вот про слоеный пирог и слои, которые перемешиваются, мне пришла аналогия сель под шубой. Вроде она слоеная, потом перемешал и получается винегрет. Такого не происходит с ответственностью? Ну, нет, почему? Как, а, нет, не происходит. Потому что здесь, ну, как бы, у обычного провайдера, у них всегда есть четкая и понятная зона ответственности, потому что дальше, ну, это, знаете, классическое такое разделение на ясы, ПАСы, САСы, в которых, в общем-то, понятно, где администрируют провайдер, где администрирует клиенты, и эти зоны никак не пересекаются. Окей, я дам тебе пока передышку. Мы продолжим, наверное, дискуссию. У меня есть заготовленные вопросы. Ну, в зале есть у вас. О, Сереж, давай. Спасибо за доклад. У меня вопрос, наверное, продолжение слоеного пирога и всяких коктейлей с разными слоями. У тебя на слайде было чисто и асное распределение сервисов. Что насчет э, того, чтобы захватить операционную систему, базу данных, то есть ближе уже к СААСу и самое вкусное, что там с сертификацией. Ну, например, хочу сертифицированную СУБД. Вот как и как распределение ответственности, если есть сейчас уже готовый ответ или, ну, это проблема, проблема всегда, понятно, да. Но подискутировать по этому поводу. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, здесь же как мы подходим, именно разделяем ответственность, исходя из того, как что находится в нашей там, зоне управления, что находится под нашим администрированием. Если мы, условно говоря, предоставляем какой-то пасный сервис, который связан там, не знаю, с там, же базами данных, то... Просто мы берем из тех, если мы говорим там про вопрос аттестации и сертификации, да, то мы берем из тех требований, которые есть чуть больше того, что мы там используем для яса пытаемся использовать какие-то либо сертифицированные средства, наложенные защиты на базу данных, либо использовать какие-то сертифицированные отечественные базы данных, которые удовлетворяют регулятора в случае проведения аттестации. И далее на это готовятся соответственно, документы и аттестаты, и мы этим управляем и следим за безопасностью именно в этой, в этой части. И именно опять же с этим у нас, как правило, сложно, возникают сложности при проведении аттестации, потому что определить, какие требования там, для каких случаев применимы, довольно сложно. Иван, а какие базы данных вы используете? Для оказания сервиса? Хороший вопрос. На самом деле у нас их а, основная, это все-таки была MySQL. вот, но сейчас на Postgres переходим. А, если снять, спросите, а Яндекс.ДБ еще не используете? А, нет пока. Советую. Продукт плайденса такой небольшой. Коллеги, двигаемся дальше. Теперь у нас доклад моего коллеги из Яндекса Дмитрия Кудинова и Дмитрия Никифорова, которые расскажут про рискориентированный подход облачных провайдеров и операционную надежность. Добрый день, коллеги, еще раз. А, да, Дмитрий Никифоров, я из компании консультанта Card Security. Мы сегодня вместе с Дмитрием Кудиновым из индекс облака и расскажем про а, такую штуку как операционная надежность при использовании сервис провайдеров вообще ну и облачных провайдеров в частности операционная надежность или отказоустойчивость а, ну применение облаков понятно штука не революционная не новая появившаяся не сегодня и сегодня мы о ней уже много говорили понятно облака имеют и плюсы и минусы и наверное распространенными Минусами действительно является страх. Страх, что, ой, будет тяжело пройти какие-то проверки по комплайенсу. Страх, что, уй не удается контролировать сервисного провайдера, видеть, что он делает, понимать, как он это делает. Плюсы, с другой стороны, как раз из этого же вытекают. Вам не нужно заниматься всем тем, что делает сервис-провайдер. Не нужно думать про здание, про его ремонт, про пожаротушение, про... Огромный пласт задач, зачастую даже не айтишных, которые возникают и быть завершенным ему до того, как вы сможете хотя бы создать свой сервер. Соответственно, что мы сегодня хотим рассказать, что, по крайней мере, в аспекте отказа при применении сервис-провайдеров можно решить многие ваши задачи, ваши хотелки именно силами сервис-провайдера. Ну и вам хорошо. Ну, для начала, да, как мы с Дмитрием делимся. Я буду рассказывать про то, что бывает и как оно требуется. Откуда взялись требования к обеспечению отказа устойчивости или рекомендации, или хотя бы желания. А Дмитрий расскажет, как это можно попробовать сделать. Соответственно, откуда берутся требования? Ну, нормативка. Я буду рассказывать про то, откуда требования взялись. А Дмитрий расскажет про то, как их можно сделать. Взялись они, ну, традиционно из нормативки, я к нормативке отношусь достаточно хорошо. Ее, если внимательно-таки прочитать, там часто есть объяснение, что и зачем нужно и нужно сделать. Соответственно, в части отказа устойчивого изделия операционной надежности требований пока что достаточно мало. Ну, впереди планеты всей Банк России, и это требования свеженьких ГАСТов 57580.3.4. Ну, это у нас Росстандарт, а Банк России это положение 779 и 787, собственно, к обеспечению операционной надежности. Кроме того, в старенькой нормативке, в приказах в стек 17 для государственных информационных систем и приказах в стек 21 для персональных данных. Для первых ну, класса и уровня есть достаточно лаконичное требование обеспечить дублирование и резервирование ключевых компонентов. На этом как бы все. Ну и из совсем нового, это экспериментальный правовой режим 860, который про недопустимые события. Но ну, я думаю, падение системы нафиг это недопустимое событие. Если ничего не работает, будет больно. Единственное, что же получается нужно делать с тем, кто приходит в облака или в сервисные провайдеры, для того, чтобы туда прийти. Грубо говоря, нужно понять, какие системы вы можете и хотите передавать, не системы, процессы на, подряд, на аутсорс. Именно как хотите ли. Если вы понимаете, что вы хотите что-то отдать на аутсорс, на подряд, то какие требования регуляторов внешних, регуляторов внутренних, ваших аудиторов, ваших главных компаний, к этим процессам и к системам, из которых процессы состоят, можно и требуется применить. Еще один важный момент, если вы переносите систему куда-то далеко, очевидно, с ней надо работать. С ней надо работать вашим сотрудникам, с ней надо работать вашим клиентам, с ней надо работать прочим вашим системам. То есть нужно придумать, как вы будете с ней связываться. Удобнее, чтобы не было зоопарка, чтобы это было не так тяжело поддерживать Сделать какие-то единые требования по подключению, ну или хотя бы для каждой переносимой системы разработать какие-то требования. Это точно придется. Свои собственные внутренние. Ну и, наконец, для самих себя определить, как вы будете мониторить, работает ли перенесенная к сервис-провайдеру система и работает ли вообще сервис-провайдер. А то вам кажется, что все хорошо, а там может все упало. Или наоборот, вам кажется, что все упало, а на самом деле все хорошо. То есть получается, что какую-то часть работы все равно необходимо сделать в себе. Ну, полностью полагаться на то, что придет красивый умный подрядчик и сделает все за вас, ну, не бывает. Но внутри себя приходится определить процессы переносимые. И исходя из требований, которые вы придумали, нужно предположить или придумать, или оформить, или сделать, не важно, прикинуть SLA. Какую надежность вам нужно для процесса в целом? Процесс в целом, очевидно, раскладывается на какие-то раздельные системы, на сервера, на диски, на каналы связи. Соответственно, вот, разложите SLA к отдельным компонентам. При делании SLA своего, вы не забывайте, что и ваша система, иногда вам нужно планово остановить, обновить, перевести с места на место. В общем, какие-то технологические окна могут быть у вас. Технологические окна, естественно, бывают у любой компании, включая сервис-провайдера. Ну, надо понимать, что либо на ваше SLA, может, пусть влияет технологическое окно вашего провайдера, либо, если вы не хотите ухудшать свой SLA, вам нужно придумать какие-то меры или требования, которые позволят при делании работ на стороне сервис-провайдера вашей системе все равно работать, переключиться на что-нибудь. Ну, естественно, ассет-менеджмент никто не забывает. Нужно как-то иметь каталог, список, реестр того, что вы перенесли, и как оно друг с другом связано. В том числе, чтобы получался вот из SLA отдельных серверов, SLA в целом процесса. И мониторить это, то есть придумать метрики мониторинга. И, собственно, что тут может дать сервис-провайдер? С оговоркой «зрелый», «подходящий вам», «качественный», «тот, которого стоит выбрать». SLA, ну, сервис-провайдер – коммерческая компания, которая хочет оказать вам услугу и не хочет каких-то конфликтов, споров, арбитража. Для этого сама компания, сервис-провайдер, очевидно, вынуждена разработать SLA, в котором описывает, что такое хороший сервис, что такое нехороший сервис. Если вас этот SLA устраивает, вы его можете просто переиспользовать. Либо, глядя на него, вы можете понимать, Хватает вам его или не хватает, и нужно ли его улучшить. Но это уже некий документ с готовой структурой. Соответственно, у вас и данные появляются, и документ. Дальше. Нужно мониторить. Опять же, поскольку сервис-провайдер – компания, которая хочет оказывать услуги без проблем для вас, они сами мониторят свою инфраструктуру и для вас дают много инструментов мониторинга. Это иногда встроенные, иногда отдельные услуги. Но в любом случае эти инструменты есть. То есть у вас есть возможность посмотреть, работает ли то, что вы перенесли. Про архитектуру. Вот помните, я говорил, что лучше, чтобы не было зоопарка, делать более или менее типичные варианты взаимодействия с унесенной в облако или в сервис-системой. сервис, сервис провайдер опять же, для облегчения своих проблем, инфраструктуру делает типизированный, типичный, одинаковой. То есть есть какие-то более или менее... Типичные методы взаимодействия. Соответственно, можно их узнать, или можно выбрать подходящий и его использовать у себя. У вас будет меньше зоопарка, вам будет легче с этим работать. Ну и тут у разных сервис-провайдеров бывают разные дополнительные вещи, которые могут позволить улучшить аналитику отказов, или мониторинг, или переключение в случае необходимости. То есть Бывают разные дополнительные инструменты. Как я и говорил, естественно, подрядчики бывают разные. Вам нужен хороший, зрелый, подходящий. Поэтому вот главное, что нужно сделать, это сформировать требования к подрядчику и выбрать подрядчика, который может обеспечить нужные вам требования и в части IT, как раз отказа устойчивости, мониторинга, и в части Б, то есть соответствия комплаенсу. Ну, а как это сделать, Ну лучше расскажет Дмитрий. Лев уже представил меня. Я, меня зовут Дмитрий Кудинов. Я руковожу комплайнсом в Яндекс Облаке, и по большей части я буду говорить здесь про доступность и немножко, совсем немножко, про конфиденциальность. Яндекс Облака это публичное облако, наверняка многие знают. И при проектировании Яндекс Облака мы надежность и отказоустойчивость закладывали уже э, на самых ранних этапах. она состоит из трех Они распределены по разным регионам России. Э -э у нас э, свои собственные дата-центры, свои каналы связи. То есть мы здесь независимо от э -э сторонних каких-то подрядчиков. Э у нас э -э все обеспечивается, э -э так сказать, своими силами. Вот. Э -э -э уже сказал, что из трех ДЦ состоит Яндекс.Облако. У нас внутри строгие регламенты, и мы регулярно тестируемся, как живет Яндекс Яндекс.Облако при минус 1DC. То есть у нас регулярное учение, там 1 DC отрубается, как ведут себя сервисы при такой деградации. И ну, тестирование проходит успешно. Собственно, те недостатки, которые находятся, они фиксятся, делаются выводы, вот, и постоянный такой итеративный процесс улучшения. Вот, ну и не дает скучать нам соответствия требованиям, Яндекс Клауд соответствует PCI DSS прошли оценку соответствия по ГОСТ 57580 и в качестве базы мы используем ИСОшные стандарты 2701, 17, 18. недавно прошли по ИСО 27701 это стандарт части Privacy ну и конечно же 152 ФЗ, у нас есть аттестация соответствия, УЗ1 вот. все эти требования мы выполняем уже год за годом и постоянно улучшаем нашу систему безопасности так идем дальше вот тот как раз о чем говорил Дмитрий это SLA и в целом управление ожиданиями если вы используете публичного облачного провайдера вы вправе ожидать и понимать там, за сколько служб поддержки ответят за сколько будет восстановлен сервис. В Яндекс.Клауд мы публикуем SLA. Некоторые, для некоторых сервисов они на слайде. Вот, а полный перечень по, по QR-коду можно посмотреть по ссылочке. Вот, в целом моей презентации будет много ссылочек, много QR-кодов. Потому что формат такой, что за 20 минут там невозможно наиболее полно там описать каждый сервис и раскрыть все его детали и возможности. Идем дальше. Важный учет – это инвентарь. Если вы используете облако, вы абсолютно точно и прозрачно понимаете, какие сервисы у вас запущены, что крутится именно сейчас в продакшене, что в тестовой среде. И в Яндекс.Клауде это можно очень легко посмотреть тремя способами. С помощью… Самый простой способ – это зайти через веб-морду, просто накликать, посмотреть, какие ресурсы крутятся. Для более продвинутых ребят можно использовать команд-лайн интерфейс или консоль. Вот. И также процесс управления доступом – очень важный процесс с точки зрения информационной безопасности и доступности. Яндекс Cloud есть Identity and Management Service, он же IAM в нем легко настраиваются права, и мы здесь рекомендуем настраивать совместимую федерацию по протоколу SAML, где, ну, допустим, прикрутить ваш identity провайдер, например, active directory, и управлять привычными способами, привычными права, там, пересматривать их в соответствии там, с вашими внутренними процессами. Ну и в целом, при использовании облаков, вот, абсолютно прозрачные зоны получаются, то есть вы точно понимаете, за что отвечаете вы, на, какой инфраструктуре у вас, на какую инфраструктуру у вас завязаны те или иные там, процессы, приложения. И если вдруг произойдет сбой, то понятно, куда идти, либо к провайдеру, либо к внутренним коллегам и разбираться, спрашивать уже с них. Мониторинг реагирования. Для начала несколько слов про мониторинг. В Яндекс.Клауде есть отдельный сервис, который называется Яндекс.Мониторинг. Эта штука она по большей части направлена на IT-шную составляющую, такой айтишный мониторинг. Он позволяет ну, отслеживать состояние сервисов в Яндекс.Клауде. Там есть API, можно загружать метрики, можно выгружать метрики. И прикольная штука, можно делать свои дэшборды. Вот, я думаю, если у вас есть какая-то duty команда, команда дежурных, то она оценит такую возможность. Про мониторинг. Теперь про мониторинг аудитных логов. В Яндекс.Клауд есть как минимум несколько сервисов. На слайде здесь представлен два. Cloud Логин. Эти сервисы позволяют собирать аудитные логи с ресурсов Яндекс.Клауд, дальше как-то их группировать и обрабатывать. Можете их отправлять, например, к себе в СИЭМ, если он у вас есть. Если нет, вы можете настроить с помощью Яндекс.Квери какие-то серчи и там, не знаю, периодически прогонять их. Ну, в зависимости от того, как вы построите процесс у себя, как вы там регламентируете так, собственно, можно и гибко настроить ресурсы Яндекс.Облако. По qr можно поподробнее посмотреть. Мы прям там описываем кейсы, как это работает, и как можно удобно построить свою аналитику, корреляцию, ну и процесс реагирования в целом. Пару слов про реагирование. У нас есть модуль Trail Function Detector, эта штука очень просто настраивается и она умеет отправлять оповещения. Вот мы, допустим, у себя внутри отправляем нотификации в группу дежурных в Telegram. Вот. Но это зависит от вашего процесса, куда отправлять. И можно запилить автоматическое реагирование с помощью cloud functions. Вы можете написать свою функцию, которая будет там что-то делать, как-то реагировать или как-то обрабатывать события, которые будут получены из сервисов, о которых я говорил на предыдущем слайде. Балансировщики, вот балансеры Здесь в Яндекс Облаке есть их две штуки, Network и Application. Понятно, что они работают на разных уровнях, на, на четвертом, на седьмом задачи их по сути простые это отказоустойчивость приложений распределить нагрузку по облачным ресурсам или в случае с седьмым уровнем по вашим бэкендам. вот можно объединять в группу, создавать какую-то балансировку трафика вот, ну и балансировщики работают так, что Постоянно опрашивают ресурсы в группе и направляют трафик только на те, которые отвечают, которые по сути работают. DDoS Protection. Мне кажется, в каждой из предыдущих презентаций коллеги говорили про DDoS. Вот, в Яндекс.Клауд есть тоже такая функция. Она настраивается на внешние IP-адреса. Вот, может быть, настроена балансировщики на виртуальной машине. Ну и по сути, работает она просто. Постоянно мониторит трафик, обнаруживает какие-то аномалии, ну и отбрасывает... Вот эти вот аномалии, короче, отбрасывает нежелательный трафик в итоге. Solution library Это такая библиотека, которую мы делим на три куска. Первый кусок – это по части информационной безопасности. Второе – называем управление рисками и действия по их снижению. И третий, это все остальное, то есть по сути это наши, наши экспертные знания и опыт, которые мы накопили за время функционирования Яндекс Облака. Вообще в целом хочется сказать, что мы прям вкладываемся в документацию, мы стараемся ее сделать простой, понятной и доступной для всех. Проводим много вебинаров, всякие мероприятия там, типа яндекс и так далее. Вот, и рассказываем, как работает облако, э, рассказывают, как, рассказываем нашим клиентам, как э, э, и соответствовать требованиям, и строить свою инфраструктуру. В общем, э, если у вас возник какой-то кейс, или вы хотите что-то обсудить, зайдите в нашу библиотеку решений. Вот по нашей внутренней статистике 80% таких кейсов, они нами уже обработаны и вот лежат в этой библиотеке. Короче, полезная штука, рекомендую ознакомиться. Ну и если говорить об облаках, в том числе Яндекс правильно говорить о легкости тиражирования, для этого есть Instance Groups, это такая группа ресурсов, например, группа виртуальных машин. Если вы сделали инстанс-группу, используете ее, вы, например, можете поставить обновки, поставить обновление на каждую машину там, несколькими кликами. Вот. Либо можете сделать автомасштабируемую группу. У вас выросла нагрузка, количество виртуальных машин увеличилось. У вас упала нагрузка, количество виртуальных машин сократилось. Вы экономите деньги, тем самым используя инстанс-группы. Cloud Backup. Тут, наверное, какие-то комментарии излишни, штука, которая позволяет делать бэкапы, которая позволяет настраивать автоматику, умеет делать инкрементальные бэкапы и полные бэкапы. Ну и модное нынче направление – это инфраструктура как код. Вы можете написать или взять где-нибудь и модернизировать под себя Terraform рецепт и дальше по кнопке «Разворачивать инфраструктуру в облаке». Такая мировая тенденция в других облаках, там гугловом облаке, майкрософтовском, там это очень широко используется, в целом мир переходит, кажется, на использование вот таких штук, как тироформ, инфраструктура, как код, оно действительно очень полезно. По кнопке инфраструктуру развернули, что-то там тестируете, где-то что-то пошло не так, не нужно ничего шутить тратить кучу времени, снесли все, по кнопке разворачивайте следующую инфраструктуру. И импортозамещение. Понимаю, что при этом слове у некоторых начинает дергаться глаз, но тем не менее Яндекс Клауд есть в реестре программного обеспечения. Ну и вообще, это российский вендор, и у нас... Ну, как нам кажется, понятная, прогнозируемая модель развития. Мы постоянно о ней рассказываем на наших метапах, конференциях. В общем, и вы можете как-то планировать свое развитие, либо основываясь на нашем, либо просто посмотрев и учтя наши планы. Но ну, в целом, у меня все. Вот. Понятно, что формат призван не позволяет там подробно, полно обо всем рассказать. Если есть вопросы, задавайте, поотвечаем сейчас, либо можно в кулуарах, ну, либо приходите в Яндекс когда в там точно о чем-нибудь договоримся. Спасибо. Спасибо. Коллеги, наверное, присаживайтесь и продолжим разговор уже дальше. А, уважаемые участники, а... Кто-нибудь является клиентами там, Росатома, Мегафона, Яндекс Клауда? Вот по опыту могу сказать, что ну, я столкнулся с инфраструктурой как код на практике впервые, и оказалось, что это действительно реально клевая штука. Она позволяет легко аудировать инфраструктуру, показывать аудиторам все настройки, и не так давно мы прошли проверку ЦБ, и как раз показывали нашу инфраструктуру, описанную в коде. И коллег это весьма впечатлило, они были очень довольны результатами проверки. Теперь у меня несколько вопросов к коллегам. Вопрос следующий. Был ли опыт прохождения проверок или сертификации СЗИ и аттестации инфраструктуры, Вашими клиентами, которые пользуются вашей инфраструктурой, начнем, наверное, Иван с тебя. Да, Но ну, я уже на самом деле касался этого вопроса в своей презентации. А, у нас а уже там, неоднократно были проверки наших клиентов на соответствие там, требованиях информационных систем, требований персональных данных. У нас есть опыт, когда клиент на нашей аттестованной платформе аттестовывал свою информационную систему, в том числе по требованиям 17 приказа в СТЭК, то есть такие опыты были. – Ну, тут-то вопрос со звездочкой, Вань, а, использовали вы сертифицированные СЗИ в, при аттестации автоматизированной системы и были ли с этим сложности? А, а... Сложности были, но в целом тут та часть инфраструктуры, которая соответствует требованиям, которая тестована, она закрыта, естественно, сектором государственной защиты информации. От а сложностей, что ну, порой там тебе приходится там, подбирать эти решения, и они как бы, не всегда просты в управлении. Их бесконечное количество, наверное, да? Раз-две еще. Ок, Дим, тот же вопрос. А, да, значит, по поводу, вот вообще, как получить комплайнс какой-то в облаке? Здесь я вижу четыре шага. Первым делом, вот то как раз, о чем говорил в своей презентации Иван, нужно понять зону разделения ответственности, за что отвечает облачный провайдер, за что отвечает э, клиент. Э, это первый такой основополагающий шаг. Вот мы, допустим, э, по э, PCI DSS, э, по FZ-152, по ГОСТ-57, 580, мы прям выложили на сайте эти матрицы разграничения ответственности и надеемся, э, что клиенты... Э, что клиенты первым делом придут и почитают, за что отвечает он сам, за что отвечает облако. Это первый шаг, то есть четко понимаем зоны ответственности. Второе, нужно ä, почитать э, рекомендации, которые дает облако и облачный провайдер, чтобы построить инфраструктуру и потом выполнить эти рекомендации, либо как-то допилить уже свою текущую инфраструктуру, либо э, построить ее заново. Вот, согласно рекомендациям, тоже очень важная штука. И на последнем этапе вы ищете своего аудитора и э, аудируете только свою зону ответственности. Вот Ваня, по-моему, в своей презентации говорил, что аудитор проверяет э, и облако, и э, клиента. Вот мы топим за то, чтобы облако проходило свою сертификацию, получало свои комплайенсы, а клиент свои. И аудитор проверял только... Зона ответственности клиента, не облако. Облако уже как бы прошло свою сертификацию, и получило свои сертификаты, а клиент э, проходит свои. Э, вот, наверное, такой ответ будет. Дим, а вы как провайдер помогаете клиентам проходить? Э, а, видите, да, по, по граблям ходить? Да, да, да. Вот первым делом мы выкладываем документы, выкладываем рекомендации и можем поконсультировать клиента, какие у нас были кейсы, какие у нас были случаи. Вот. Но так, чтобы вот прям вести за руку, вот такого нет. К сожалению, клиентов, ну, наверное, к счастью, клиентов очень много, но, к сожалению, мы с каждым так вот не сможем пройти. Поэтому мы здесь как-то стараемся, в общем, внедрять вот эти практики. Спасибо. Алексей, тебе тот же вопрос. Да, но ну у меня, кстати, еще есть вопросы к, к коллегам, я чуть то есть, позже то есть, его озвучу. то есть вот отвечая на основной вопрос, скажу, то есть, так, то есть первое, все информационные системы в атомной отрасли – это КИИ. Коллеги, у вас есть ки в ваших облаках или значимых ки? Это, это вот прям раз, да, чтобы понять, насколько мы все-таки, вот различные, то есть между вами. А, второе, у нас ä, вот регуляторы, да, достаточно часто, регулярно и очень то есть нас проверяют. И касается и, стэка, и ФСБ, и все-все-все, что, что только можно. Плюс, то есть внутренние вот аудиторы, ну, то есть это прям must have, нету ни, ни одного, то есть квартала, где бы мы не проходили, кроме его типа, вот, вот, аудит. А, что касается в целом, да, а любая вот информационная система, размещенная, то есть в облаке, она, в принципе, у нас приравнивается изначально к незначимому КИИ. Все требования, что к ней, то есть, проявляется, они проявляются в целом, то есть, как для системы, так и для платформы. А Все-таки вот верну, то есть, на, на, и к Ивану вопрос, да, говорит, у вас есть ли в облаках а, значимые вот объекты КИИ, и аттестованы ли ваши облака под ДСП и КТ? Сперс данными, то есть вы услышал, да? То есть здесь вопросов нет? Отвечу за Яндекс Облако. Яндекс Облако не является КИ, и мы э, говорим клиентам, чтобы <свист> в общем, зона ответственности клиента располагать, кии э, в облаке или нет. Вот э, Яндекс облако не является зоки. У вас и... разные весовые категории, лишь. Ну, да, да, и, да. но ну, надо понимать, что Яндекс Яндекс.Облако это публичное облако, а все-таки Росатомское облако, оно он, он премис, если не ошибаюсь. Правильно же? А, смотрите, то есть ну как бы, ну не совсем так. У нас больше 400 компаний в атомной отрасли, и мы предоставляем всем этим компаниям размещение в облаке. Для дочек, ну как бы, то есть, ну как бы, в целом для отрасли, да, это private, но Точка зрения всей инфраструктуры все-таки этот своего очень большая и очень разнообразная. и очень разнообразно Ну я понял вас да, но все равно вы как бы э, с рынка не пускаете туда только свои с интеркод договорами какие какие-то вот компании есть такие. Есть уже и с рынка, есть рынка, но вот. то есть прям отдельная боль. Еще кстати то, то, то есть ну я вот дико извиняюсь лев то, то есть мне просто стало очень интересно, да, а вы говорите, что у вас то, то есть есть, то есть различные заказчики, это разные АСЗИ, а вы разные АСЗИ, то есть на ноги первизора смешиваете, как вы доказываете, что один АСЗИ не, не навредит другому АСЗИ? Просто для нас это, например, боль. Ну, давайте с первого вопроса начну. Сейчас клиентов, у которых есть КИ, незначимых незначимых у нас нет. Но а, в прошлом году мы провели работу, а, опять же, там, а, исходя из зоны ответственности а, по а, оценке соответствия а, тессованной платформы, а, требованиям, предъявляемым к, к Киевским системам. А, и сейчас, в общем-то, в своей зоне ответственности нам а, это облако готово прохождение оценки соответствия клиента, который разместится с точки зрения, допустим, незначимой системы, потому что никаких ограничений там, с точки зрения требований там, законодательства там, о, о, о, нету, и это, в принципе, возможно. А, и а, второй вопрос, какой у вас был... Там? Как вы, вы разграничиваете то есть между разными mm -hmm. АССИИ, да, АССИ, да, то есть два здесь... есть Это я вас э, склоняю к ЗСВ и там, целыми требования, то есть, там, Да, и, есть такая проблема, но э, есть определенные там, способы ее решения. Профессионально ушел от ответа? Очень округло, <свят> да. <свят> Очень. А, Леша, а вот у <свят> Встречный вопрос а у вас используются контейнерные инфраструктура да мы Uber. используем то есть Kubernetes. Да, и так а комплекс. как вы к нему применяете до выхода в декабре то есть новых требований то есть стека да то есть мы оценили что то есть вот Kubernetes это файл то есть на ну, то есть на, на, на файловой системе и применяли то есть требования то есть, ну, просто это было не описано с точки зрения то есть, нормативки, то есть и документация, в стек. сейчас это описано и, естественно, то есть требования другие. В общем, гольно выдумки хитра. Ну как и вся отрасль, то есть там и не только то есть, наша, а в целом России. Вот у меня еще вопрос всем коллегам: у каждого из облаков масса сертификация, а как вы проходите и, главное, как трактуете эти требования? Ведь э, наша российская нормативка ПЭБшная, она весьма специфичная. Нужно читать, уметь читать между строк и искакать еще между сотней разных НПА. Мы, во-первых, при прохождении там, аттестации или сертификации, либо оценки соответствия, всегда там, привлекаем компанию, которая есть опыт. Ну, умеют да, читать, например, которые умеют читать между строк. читать между строк, да, и подсказывают, потому что, как и говорил, что процесс сопоставления требований законодательства там, для сервисной модели и там, для облака в целом, это довольно такой непростой творческий процесс. Которые не, не все умеют, не все проходили, и не все знают, как правильно сделать. Ну, получается, это такая серая зона, и вы пытаетесь в мутной воде выжить. Ну, наверное, не только вы, а все провайдеры mm -hmm. в такие условия. Ну, да, да, это там, на самом деле, более, я думаю, всех провайдеров. Дим? Я бы со своей стороны, наверное, не называл это прям совсем мутной зоной, но... Э Понятно, вот что каждый стандарт, к примеру, там 152 ФЗ, он защищает персональные данные, pci карточные данные, гос 57-580 финансовые данные. И здесь нужно смотреть на, ну, во-первых, если ты публичный облачный провайдер, ты как бы не вникаешь, что там у тебя. Защищает, что там у тебя держит клиент, какие обрабатывают данные, поэтому ты защищаешь все данные, какой он обрабатывает. Это первое. Второе. Нужно смотреть на применимость требований вот яркий пример в GOS 57 580 там есть требования. ПУИ, если не ошибаюсь. предотвращение утечек информации, и регулятор предполагает, что будет установлена dlp система, но естественно, как бы это не наша не зона ответственности публичного облака, естественно вот клиент, который располагает средства в облаке, обрабатывает свои данные, он знает, что он там обрабатывает, и он уже строит свою логику, строит свои там DLP системы и предотвращение утечек, вот. И ну, по сути там из Требования, всех требований, наверное, процентов 10 только является такой вот непонятно, кто выполняет и какая зона ответственности, можно спорить. А в целом, в целом кажется, все более-менее понятно и прозрачно. Вот. Ну, ты очень позитивный на самом деле. Если вспомнить стандарт PCI DSS, это достаточно понятный, доменный, структурированный документ технический, который понятно, что делать и что ты получишь на выходе. Если почитать, прости господи, наш ГОС-57-580, то это достаточно мутная история, прямо скажем, да и вообще вся наша нормативка. Если обратиться к зарубежному опыту, то те же НИСТовские документы, это пачка бумаг там 30 сантиметров высотой, условно, которые ты выполняешь и в итоге получаешь конкретный результат. Step by step. А у нас же это такое по сути R&D каждый раз, исследование, как же нам выполнить то или иное требование. Леша, а как у вас? Ну, начнем у нас с того, что то есть, безопасность в атомной отрасли, это, то есть, номер один. Поэтому внутренними регуляторами трактуются максимально жестко все требования внешних то есть, регуляторов. У нас нет то есть, вариантов. Мы прям вот, как бы если можно ужесточить, мы ужесточаем прям вот максимально. Сила, кстати, и, то есть, проблемы и проще, да, то есть, говорим, что любой продукт должен быть сертифицирован, то есть, любой, то есть, продукт, то есть, должен быть аттестован, причем под максимальные классы защиты. А, с точки зрения, там, вот, как коллеги как коснулись, там, тема, там, DLP и прочее, у нас вот DLP, SOV, CM, это прям минимальное, то есть, требование. То есть мы не отдаем это на наутку, то есть без заказчика, это то есть требованию то есть для вхождения в платформу, то есть представляется то есть как, как базовый сервис. Вот ты сейчас Тюрдесу откопал, ты упомянул классы защиты и мне сразу возникла ассоциация про классы СКЗИ, а какой наивысший класс СКЗИ вы используете себя в облаке? Можно я не отвечу на этот вопрос? Вот так неинтересно. Ну не, не все, я, я к сожалению то есть могу то есть говорить для публично выступления, но у нас различные есть классы и облака то есть поделено по по различным то есть классам, чтобы не, не, не нагружать лишнюю то безопасности, скажем открытые системы. Ну просто пометуя все наши формуляры на СКЗИ, там не выше первого класса можно использовать КС один. Вот у меня следующий вопрос. Он немножко перекликается на ССЛ. Как вы гарантируете прозрачность предоставления своих услуг, аудируемость и самое важное наверное, управление инцидентами и Б? Как процесс эти у вас устроены, Леша? К тебе вопрос. У нас есть вывод отдельный то есть центр Госсусобка, У нас мы, мы сейчас строим, то есть сумм, в которые то входит, то есть в том числе, то есть и сокуски. то есть у клиента, то есть биллинг, есть акты, то есть выполнен, то есть работа, то есть прям комплексная, штука, то в любое время, клиент может посмотреть Мы храним по крайней мере минимум Три месяца, то есть логов, то есть вот аудиты и прочее, где можно то есть, вернуться и то есть, разобрать то есть, те или иные инциденты. А три месяца не маловато ли? А для различных то есть систем установятся различные то есть, требования, тоже то есть, касается информационных то есть, систем платформы, мы, мы, мы храним минимум шесть месяцев. А как в целом-то обеспечиваете доверие клиентов к своей платформе? Ведь доверие это важная штука, особенно в облачных технологии. Но в отличие от коллег нам чуть, то есть, проще. У нас есть, то есть вот сам главный, то есть Росатом, где можно, то есть, возрегулировать то есть, степень, то есть, доверия вот внутри, всей отрасли. То есть у вас просто положено ешь, не положено не ешь. Да. Так ведь не положено. Значит не ешь. положено не ешь. Yeah. Дим, а, расскажи, как вы гарантируете доверие и вот, управление инцидентами ИБ? Но с точки зрения IT-шних SLF там у меня был слайд, целый отдельно посвященный, и есть оферта или договор, который выполняет сервис-провайдер. А с точки зрения инцидентов ИБ, в зависимости от инцидента, первым делом, если произошел инцидент, мы раскапываем, понимаем кто был затронут, ну и направляем уведомления. Вот, если никто не был затронут, мы публикуем на своей страничке о том, ну, по сути, описание инцидента, там, время, кто Мог пострад... Ну, какие-то, короче, описания Кого аффектило, да? Да-да-да, кого могло заоффектить? вот, и по сути какие-то детали, описания инцидента что произошло и что мы сделали, чтобы пофиксить это и чтобы в будущем это не происходило Ну, у нас на самом деле очень похожая ситуация с Яндексом по IT-шным показателям в общем-то, они тоже в тех же рамках находятся а что касается ИБ то здесь с точки зрения гарантий вся наша инфраструктура подключена к нашему же соку и в случае возникновения тех или иных инцидентов, которые, как же у Яндекса, аффектят клиента, то есть после выяснения этой ситуации мы а, готовы провернуть клиента и в договоре это прописываем. Вот. плюс, а, если клиент уже хочет а, пойти дальше и, и там он также может воспользоваться услугами нашего уже коммерческого сока, подключить свои информационную системы. И у него будет уже комплексное там, понимание и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения своих систем. То есть у вас еще и МССП услуги? Да, конечно. конечно. Хорошо. Вопрос задания. Да, коллеги, добрый день. Иванов Константин, Северсталь. А вот как раз к последней теме доверия клиента и в части в рамках информационной безопасности инцидентов к Яндексу, наверное, вопрос, ну и ко всем... В принципе, очень неохотно облачные провайдеры берут на себя какие-то SLA по информированию об инцидентах информационной безопасности и инфраструктуре, которая касается клиентов. Вот, ну, Яндекс на самом деле этим страдает в частности. То есть, если посмотреть там, по ссылке, которая у вас была в презентации, это в основном SLA на доступность ориентированные. Если посмотреть ваш договор, там тоже вы на себя не берете ответственности, что вы проинформируете там, в ограниченный срок и среагируете на инцидент тоже в ограниченный срок. Опять же, может быть, поясните свою позицию, либо, ну, может, опровергните мое заблуждение на этот счет. Почему не берем? Берем. 72 часа мы отводим себе на то, чтобы а, среагировать. Вот. но а, И в целом, это не только проблема Яндекса, и это проблема больших а, публичных облаков. Если посмотреть на документацию Гугла, Azure а, или а, то, там, третий провайдер большой, там, по сути, то же самое. Вот. Они также публикуют SLA 72 часа, на, если произошел какой-то иБшный инцидент на раскапывание и уведомление. Ну и вообще, реагирование на инциденты, это, ну, как бы такая большая штука. Представьте, огромнейшая инфраструктура, куча серверов. Нужно понять, кого зафектило, нужно понять, что именно произошло, и только после этого, после этого уведомлять. Вы можете свою, вот мы отдаем вам логи, вот работу облачных сервисов, можете свою аналитику строить, от, отгружать их куда-то в SIEM, коррелировать там и так далее. Мы здесь готовы как-то взаимодействовать, но здесь на самом деле тоже определенный конфликт возникает. Ну, первое, не все логи вы отдаете, там, как было на слайде у вас или, по-моему, у предыдущего докладчика отрисовано, что есть разделение зон ответственности между обычным провайдером и клиентом. То есть, естественно, клиент видит не все. И второе, по тем же персональным данным 72 часа, это там, выходит за пределы определенных ограничений. И возникает определенный конфликт, что на самом деле информация об инциденте ну, у клиента должна появляться быстрее, чем 72 часа. Согласен. Мы внутри себя ведем обсуждение, как это все можно ускорить. Ну и, возможно, скоро здесь подкрутим, улучшим свои внутренние процессы и будем предоставлять быстрее, чем вот большая тройка мировых облачных провайдеров. Ну, вопрос со СЛА это, наверное, самый больной вопрос, потому что если инфраструктура провайдера поляжет и ущерб, клиенту будет э, превышать э, среднемесячную стоимость, а какая вот здесь ответственность у провайдеров возникает? И это такая серая, наверное, опять же, зона. Да, коллеги? Наверное, да. Вот. Но здесь, по сути... То же самое, если, ну, берем вашу он прем-инфраструктуру, вы же с ней, наверное, в первую очередь нужно сравнивать, что там будет, если она поляжет, что, какие вы сами себе гарантируете здесь SLA э, и реагирование. Ну, по сути, то же самое, только это зона ответственности провайдера и все. Здесь сравнять их на самом деле не совсем корректно, потому что мы можем себе позволить получение информации в считанные минуты, но она будет не там 100% докопана то, что вы, наверное, не можете себе позволить, там, проинформировав клиента, там, сырой и со всем информацией, это тоже понятно. Но, с другой стороны, <coughs> и те там 72 часа очень трудно там добиться в договоре, но и они очень велики. То есть, наверное, какой-то фидбэк от клиента, э, проработать в эту сторону, проработать в сторону уменьшения и, на самом деле, в закреплении в договорных взаимоотношениях с клиентом, тогда уровень доверия повысится. Спасибо. Фидбэк услышал. И, наверное, второй момент больше к SaaS-вопросам. Пока не видим, скажем так, в родмапе реагирования по информации от клиента. То есть, если там берем какую-то инфраструктуру SaaS, клиент видит атаку, и у него есть потребность, чтобы облачный провайдер оперативно среагировал, заблокировав эту атаку. Вот здесь каких-то Понятных путей, опять же, понятных сроков реагирования к там, качеству сервиса вот тоже очень трудно добиться от обычных провайдеров, ну, там Яндекс в частности. Но в любом случае первый этап это написать поддержку, вот там есть несколько уровней поддержки. Согласитесь, это не про реагирование Написать про поддержку Это не Но вопрос это считанных этап. минут Ну Почему? Это первый этап Если что-то идет не так, нужно ну, Коллеги, завязывается такая беседа Занимательная, ее можно уже вынести В кулары, так как мы свой тайминг Уже превысили Спасибо большое, коллеги За участие в сессии И участникам в зале Которые особенно Задавали вопрос Спасибо, коллеги